приветствую друзья сегодня его с нам показал очень большую жабу или подложил свинью или еще как угодно называете но на данный момент он уже сходил на минус 15 процентов это то что показывает reading view а я вижу что вот у нас свечка здесь еще болтается на 17 то это было гораздо больше 15 процентов но не суть суть в том что почему решил записать это видео сегодня к сожалению потому что не смог его записать вчера знаете бывают такие у нас в жизни неотложные вещи неотложные дела которые нужно выполнять прямо сейчас прямо всю же секунду. Так вот, есть еще такая вещь, как семейные вопросы, семейные проблемы, семейные дела, которые по своей важности превосходят те самые не, неотложные дела, о которых я говорил ранее. И, к сожалению, так произошло, что именно семейные дела вчера помешали мне записать это видео но я очень старался это сделать к сожалению не успел вот у себя здесь ребятам в чате которым там стоят люди прошедшие у меня обучение я проснувшись естественно сразу побежал анализировать рынок смотреть как это всегда происходит и наткнулся на вот такую картину по иосу это двухчасовой график и как мы видим на нем здесь ну просто было четкое выражение того что сейчас это ну Сейчас или в каком-то ближайшем времени эта вся великолепная лесенка, восходящая куда-то далеко-далеко, возможно, даже к Луне, в принципе, так оно и было, потому что, если я не ошибаюсь, сейчас мы посмотрим, это были новые максимумы, новые хая и а Она уже заканчивалась, и это нам подтверждало, и здесь дивергенция по объему, и дивергенция здесь по гистограмме на MACD. И дивергенция по RSI, то есть здесь прям вот как по классике теханализа и анализа по индикаторам все сложилось да нельзя хорошо. Естественно, я такую информацию не мог просто так мимо себя пропустить и дал ее ребятам, те, которые стоят в чате. Ну естественно, рекомендовал закрывать в скором времени позиции или хотя бы обратить на это внимание, потянуть свои стопы, потому что ситуация была крайне, ну, скажем так, нехорошей. Да? То есть, если бы здесь не закрыться, было бы потом мучительно, больно или как минимум обидно. И сейчас бы я хотел еще вам показать график дневочки и еще кое-что объяснить по самому ИОСу. Так вот, если мы посмотрим на прошлое движение цены этого инструмента, то мы увидим, что уже неоднократно он пускал вот такие вот вертикальные шпили. Он прям очень сильно ходил, после чего практически всегда всегда цена, после вот этого вот вертикального подъема такого, она практически на такой же, на такой же процент опускалась и вниз да, до предыдущего своего уровня консолидации. Это тоже очень примечательно. На данный момент произошло практически то же самое, то есть цена очень резко поднялась вверх буквально там за считанные дни и на данный момент она естественно уже себя исчерпала. Интерес пропадает у инвесторов, видимо, к этому инструменту и начинает идти, идти вниз. До куда эта цена может дойти? Ну, здесь можно говорить по-разному. То есть, вот как мы видим по предыдущим значениям, цена доходила до предыдущего уровня консолидации. Здесь же мы можем говорить, что. Явно она может опуститься до 15,5. Это вот такой первый уровень более-менее серьезной поддержки. И такая более значимая консолидация, что ли. Это вот прям откуда начался такой буквально рост. 9,5, 8, может быть, вот так вот. Это очень приблизительно. То есть не нужно как бы к этим данным принимать их за чистую монету. Цена туда может сходить, может и правда не сходить. Это может быть просто коррекционное движение отката. После чего также... Пойдет какое-то еще движение консолидационное, Либо вот точно так же такое же движение произойдет, как вот здесь Видим, что инструмент в своей истории уже выдавал такие похожие маневры То есть это может повториться Тем более, если сейчас все-таки рынок будет восходящим То есть тренд его сменится да? Тренд нисходящего сменится на восходящий И, возможно, это движение еще продолжится Но, как мы все знаем, чем быстрее цена заходит вверх, уходит, тем быстрее она точно так же скадывается вниз. Подтверждение тому не забываем движение биткоина, да, вот этого вот ралли сумасшедшая, которую он дал буквально за несколько а, месяцев, после чего точно так же мы практически скатились до того основания, откуда и началось а, все это движение. Вот такие вот мысли были, и очень жалею о том, что не успел вам донести, когда цена была вот здесь вот на пике, и на этой ноте хотелось бы мне уже заканчивать и предложить вам такой формат. Уже... Давненько не было прямых эфиров моих по воскресеньям, как вы знаете, да, где вы пишете монеты, те, которые желаете, чтобы я проанализировал, дал какую-то подсказку по технике этого инструмента. Хотелось бы вам предложить такое, то есть вы можете в комментариях к этому видео написать те пары, которые вам интересны. Которые бы хотели, чтобы я посмотрел. Ну, это, допустим, должно быть там EOS USD, или, к примеру, вы хотите EOS к BTC, да, к биткоину. Вот такого рода. Просто пишите эту аббревиатуру EOS BTC, там iota USD и так далее. И все. И я завтра постараюсь сделать это видео, быстро, коротко разобрать те монеты, которые вы будете указывать в комментариях под этим видео. На этом у меня все, друзья. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, до завтра. Пока.